Да, да, да. G29, Я помню, в Регионе играл, такая фраза была у меня, даже канал такой в дискорбе. Потом назвал его, типа, ЭКТУГАВЧЕТЬ НЕРЮЩЕЛЬСЬ. Я тоже такой говорю, I HAVE 30 версий, говорю. Ты этот, Брукаш, ты окей. Геро на босса или на фак? Нет, нет. get next kick Так, же лоссаем. Так, ну кому-то надо бренджа щас кикнуть. Щас кикнуть. Щас кикнуть. Окей, может просто... Зачем так рисковать? Вал или пробьет через... Не-не-не-не-не-не. Если так, то я вообще удалил выгоду. Байтите. Некст кик. Шельф следующий. Дай как то Меня Рейму избаловал, я вот это вот байтить уже, вот них... Keep and uh, use брон, брон. Брон, брон, брон. Брон, брон, брон. Брон, брон, брон. Брон, брон, брон. Господи, скикните, пожалуйста, этому. Как? Только заметьте. Mistake. Но опыта не должен был пулиться. Опять бафы нет на босс. Mm -hmm. Потеря времени Главное, никто не... Все okay, окей, я решил. Не понял. Не как Или мобы, типа, как рядом были... И... Я Бегущие могу... мобы, наверное. Yeah, yeah. I'll be the cast. Next time, need uh, to breeze uh, back boss. Uh, behind. Yeah, if he spits on me, my cloak is ready. Ну, я зеленку нажму. Да, yeah, Хорошо. На грипповую. Ластовая, поздно умираем. Сейчас, если в меня будет быть, я буду ставить СЛТ, у меня нету ничего. Я могу тебе купол таргет надать. Ты таргет на купол. -ку. Угу Вниз? Станта тема Еще раз стану, когда мы Быть, блять, блять, не блять, не, не блять, я. Другого, то конечно. Ну, что за кондит? Экзикут. <связывающие> ну, видишь, уже лучше. 13,6 выдал. Не стоит, типа, да? Не стоит, да, Понял, ну да, это да, это черный. Экзикут там стакает 30 плюс крита где-то. Я чердей подтянули его. Надо что-то будет скипать, кстати. Ага, подтянул, проверяй. Клифф аккуратно. Сейчас, откатится, кикну. Дома. Успела. Я застрял так, щ... вообще. В процессе вот сейчас боя, ты, ну, очень много их водил. Прям... Потому что подо мной очень много чего. И... Поэтому я вожу. Вот смотри, колодец у меня. Вихрь подо мной. Ну да, неприятно. Я, я к тому, что туда-обратно лучше не двигаться, а лучше какую-то одну сторону. Как бы пятиться. Так... <coughs> скип, скип. Так чистым. Да я понимаю, стараюсь. Копье не сбился, да? Mm -hmm. Ждем. Тут не борщу. У нас два сингл-таргета. Okay. Ну чё, что ты будешь? Только что-то отдать. Мне, дай... Мне подкинул ветерок и я не успел пробить. Меня. Фокус скульп. Я забurstить чё? Опять. Кекали с щитами. Знаешь, там типа как будто бы, хочешь мортал ударить на так он, он тебя подкидывает. Склиф будет, я поверю. Добьем уже, там уже робов. Их вытащим. Не стар, 20 секунд, А, окей. Кик, кик. Найс кик. ДК Кик старт. Открываю. Я руку даю, okay. можешь открывать. Уже mm -hmm. раньше еще надо было вообще сразу как прийти, открывать. Потому что строгой сыр просто унич... ушел пак этот. Okay. I first kick uh, star. Kick, yeah, kick, no. no. mm -hmm. okay. kick please. Я первый кикнул. Kick Из-за того, что бур, бурстанул Задержал бурст, типа Там и туда все And, uh, Так, а как мне копьё тут сейчас? Don't, don't okay. Я заберу yeah. pack. Yeah. Я заберу копья We use self uh, in this. Yeah. If, if we go 26, but yeah, normally you can pass the Nazar pack without something, but I see many people uh, two fails <laughs> on this skip. Yeah, it happens, but we can. Yeah, yeah, yeah. I trust you. Уже апокалипсис не отдаю тут. Слишком поздно. М -м, туманы... 25-й не в таймер. Вместо 23-х дали плюс 5. на 24-я дала плюс 0.5. И... Каскады... 25-е были проведены вместо 24-х. 25 пятые каскады ужасные, я их даже не хочу на ютуб загружать Там смертей Спаси и сохрани Зря отдал Я испугался, лучше так Реально? Да, поехали Первый по откату На первых мобов кошель да, решил заблаить Не зацепите и... но даже если зацепим вас начнет кастовать можно станут кинуть да и он типа не взорвет да. нас да. Да. Рукаш, кикнешь, если... а, нет. Я могу, если чёт, кикну. кикнул. Стак, стак, так. так. Okay, so Берегите. 5 от всего, я бы вот там не зашёл бы, он там красиво был Я их немножко боком клировал, но... не очень удобно было Да, таргет на грипп на арборетчика Ну Мы уже не поверим. Добивайте кик. Стандарь, в конце. СССР. СССР. Я стан. Я да много. пойдет, их уже некуда тут. Нет, я имею в виду... Тоже думал стан, но... Кушай. Nice okay, nice. Шельф, кушай. I have too, but... не nice я Не ест, блядь. Шельф не кушает, голодный летит. Ну, теперь кушает. На минуту надо будет держать. Сначала Сагадона. Потому что у меня нет инкара, я там пройду. Сейчас все зафокушу тогда. Не... Я застану. Шельф стан. Ай, стан нек. Чи, давай, отгрип поймаем оба. Да, давай, давай. Там контроль надо делать. Это кто там за волк такой гавкает Чё? Сейчас грипну ч... Стойте сбоку, да? Хорошо Видите, что такие мувы может ДК делать? Вот так-то ДК, блядь, тех... технический класс и все, наверное. Так. Хорошо. Убивай. Айстан. Его туда, давай влево поведем или что? Не, не у меня уже инкарн. Надо давать. Килл, кил И много станов даем. Я грипну сейчас. под конец. Я, Я думал, все мне вы, на, вы, на вы. кладбище уже пора. Замри. Постою на месте Нас бы не убило, у нас расстание, щитки. Одним а а тесаком никогда, да, никогда не убил. Ну, можно а... эти сферы, можно потом двое этих с сферой. Не, нет, тот пак тяжелее, поэтому сферу сейчас сюда дашь. Могу хер сказать, да? Не, не, сейчас уже подходит. Контрольы обсудим. Я звездочку буду кидать. Чухуя там крики. Стандартный Фокус, коу, плей. Челюст, идти там. Рано, рано. Так ты же сказал. Ну, я имею в виду, отходите уже, лан забей. Нет, давай по сигналу. Сказал, я просто. Я Хорошо, добейте, добейте, просто добейте. Почти, у него паре теперь есть. <связываю> Что-то реакция какая-то Дизор, Главное, что не реакция. <связываю> <связываю> <связываю> то мне кажется, чё, опять пойдем Опять проценты походу по пизде пойдут. Туда есть, Веди туда. Ну, как они могут идти по пизде, если мы даже лишнее вначале сыграли? Ну, вот я вот смотрю, почему-то не под ней... Мы как-будто что-то опять пропустили. Давай там у тебя. Давай-давай-давай-давай. уже уже Ну, я откис. Беги, Кайси, что нибудь успел. Что ж ты не забрал-то? далеко. Не надо было, я просто уже далеко уже. Типа, если уже не прошу, то не надо. Когда просил, надо было тогда. Дорогая ложь, какая обеду, обеду. Слышал такое? У меня просто там таун... не находки, потому что я не а, Ну, надо. На одни на, на...�� ручку надо поставить, понял? <с duty> играть. Или вообще через каждый скальку А еще вытащить Это... автоатаку на, еди... на двоечку. Из и что... низкого ранга. Какие-то времена были, знаешь, в Тема такая типа, ой, мне кликнул, типа там, нажал, знаешь как. Я, у... Вообще брал, ближе, ближе, подойдите чуть-чуть, только не в Все нормально. Что, Что делаешь? Позволение. Я перекрыл. Че бывает? Следующую занесет, только не спать. Fixer скоро будет. Ау, скоро. надо бы равномерно Замри. да нет а там нормально там рука, на тоне, на так, в моей ты... ситуации был моб в мобе а там нормально все Ну да, не хватает, блять. Ну как это? Блядь, нет, подож... 2-12 за каждого большого сейчас дадут. Фокус кул. Сферу еще нет. Здесь? нет, не надо. Сфера. У нас Сфера. есть рога, который. Смотри, как он улетает просто. Еще один стак только. И он слетел, обрати внимание Плюс ты вон выдаешь 16 как бы. Походу в Армсе тебя реально лучше, чем в Фури А, на мои там 30к всем похуй, да? Ясно Ты крутишь Ауе Типа Ауе тоже на. Ты ртаутил? Ну-ка да, если летало, можно Летал, да. Ритало, это Уже бросить просто... не буду. да? Ну, это да. Афурики такого нет. Знаешь, Особенно, когда... Как... Очень... Я очень много спасал всяких э, заходов больших вещей, когда просто умирал танк, я тут же прожимал летал, и там ну, 8 секунд стоял, покорился или танк. Понимаешь, это очень сильно решает. Да, я вот про это и хотела сказать. А, все, хватит, да? Да, два двенадцатая. Я уже испугался, бля. Рефлект, красава. Лично а мог крикнуть. Мне а интересно, что на откат летала было буквально там 5 секунд. Дай линк, пожалуйста. Да еб твою мать. Два раза подряд. Да. Ч ⁇ суждаешь? Нельзя... Нормально, выживую У меня и все есть. У нас 50, чешуйка. И кожа подошла. Жалко, что не плюс 2, но... Просто там немного у нас вообще не наложилось. Мы ждали пак. Потом запулили одного. Сейчас отоплюсь немножко. Да, давай на full пейся. Да не, на фулл не надо. Или надо, потому что у меня сейвл. Пей, пей, пей. У меня только молоток. Я юзу, но... Да, я же сказал, но ты слышала. А маха Фук. Кафу, кафу. Отойди. какой-то... где? ноги стоит. Какой-то крюк был такой, не уверен, не уверен... Нет. Пять секунд, и был. Фу, прайс, фу. Дотянет, не а? Затянет, дотянет. дотянет. Блять, страшно. А у меня ничего не просто ХОРОШ! Full drink, guys. Who is that? А, ah, шельф три раза. Бля, братан. Подставь, подставь. Подстав. Не, ну ты, ты, я тебе скину ВАшку, есть охеренная ВАшка, когда таунти типа понял. Вот почти такая же самая, как с, с косой ВАшка показывает, как бы я понимаю, но у меня есть дебаф, который Ну да, чуть-чуть что... было кривовато, соглашусь. Кушаю okay. поешь 6 минут, мало как бы, того, чтобы... 3, 2, 1. рога хорош полуя. Если ты практикующая спрашиваешь, дальше, Какая красава. Кто это, кто это возле меня? Шельф, красава. Я что-то думал, стаканцу, потом не понял, куда мы идем. Мы вышел из мили. С рога и стак не просто. А шельф са. Вы за боссом, и перед. И по часовой стрелке все идут. Ээ, рог, стак с э, and декей. Не, stack и go, proportion. Stack with dekey, behind boss. Вы in танк, и пропасть. Окей, окей, окей для второго танка. Берегитесь. Я вчера на стриме смотрел, как при откис, когда я Ну. ангелу. я? Мы просто. Сейчас скажите, когда молоток дать. Можешь давать а щ... Окей, сейчас дам тогда. Растую. Пэпс. Взять. Я все равно имею вставку. На шилд. Респект берут. Слушай, по-разному нынче в ПВЕ играют, Роги. Yeah, yeah, I use the next. Can I use it? be re g e g Careful! You... You use cloak and you run faster than me! I didn't use cloak this time. Скоро вернусь. Эльф, юзай, копьё, юзай эту хуйту, чё ты их вколбил. Эти сверлии нестабильные, если это тактика. Давай, сразу и... Молоток на этот... На щит даже. Давай. Да что это? такое? Тогда все немножко не так, да? Он просто не надо, было и... а ходить... Как... А я забыл про него что-то совсем и сейчас... И, все... и, у тебя просто есть... Только... <пьет> <пьет> и два раза ничего не давал. Здрасте, 26-е туманное.